Всем привет, и сегодня. Иногда все сделал слишком хорошего. Я хотел сравнить двух моих любимых страшилках, а именно Роцеливан и Хищник, причем тут не страшных фильмов. А что знаете? Я Хищник очень хорошо знаю. Ну ладно сравнение наконец. Хищник первый раз фильм вышел в 1987 году, а Мороженщик спустя 32 года а именно 2019 год, это должен быть, по идее чтобы больше вышло чем хищник. В сентябре 1972 года, мороженщик рот начинает заморозить и убивать людей, а хищник начинает и любить убивать черных или белых людей, в какой-то момент рот убил нескольких своих бывших одноклассников, включая охранника. из-за того, что они имели несчастье съесть несколько его отравленных мороженых и умер, исчезнув навсегда. Его способности: род похищает и убивает дети, Это чрезвычайно извращенный человек с жаждой мести, хотя он не всегда был таким злым. Способности хищник. Он стреляет сверхлегкими дротиками. Возменная пушка, оснащенная лазерным целеуказателем и системой поиска цели, встроена в маску, наручный щит, встроенный в левый наруч веерный щит с острыми краями. Его способность тоже рода. Он заманивает детей к своему грузовику, говоря разные вещи. Он поет жуткие песни, обычно о детях, такие как я собираюсь поймать сегодня несколько детей. А хищник не поет. Выглядит рот так. Мужчины из средних лет, носят треснувшую маску, принадлежавшую его приемному отцу, шляпу, прикрепленную к маске, грязную белую рубашку с черными пуговицами, красный галстук-бабочку, синий фартук с пятнами, похожими на кровь, белые перчатки, белые брюки с кровью и неопознанными темными пятнами и черные ботинки. А хищник – двуногие прямоходящие гуманоиды. Рост взрослой особи составляет примерно от 200 сантиметров до 250 сантиметров, весь тильда 150-200 килограмм. Форма тела близка к человеческой. Большую часть их массы составляют мускулы и эл. Вот последний. Это поведение враги. Он невинный, привлекательный, любопытный, как ребенок, подавленный, уязвимый. Травмированный, когда над ним издевались, когда он страдал ожирением в детстве, когда он вырос. Он сумасшедший, агрессивный, злой, исполненный ненавистью. Хищник, он очень опасен и больше убивает всех людей. Сам главный герой называл Хищника. Да ты урод и настоящий ублюдок. Хищник он тушит и рычит. Хищник не любит когда он делает что-то и постоянно убивает и несколько и невозможно. Враги Рода, Джей Браун, Лис Овенс, Майк Картер, Чарли Увенс, Враги Хищник, Майор Аландач Джордж Дилон, Агент ЦРУ, Партизан Канны и другие. Каждый кто решает что круче. Ладно вообще нравится и что вы думаете. Ставьте лайк и подпишись на канал и добавляйте всех в соцсети. Всем новых встреч друзья. А еще вам хотите идеи? Пишите в комментариях. Диос всем друзья. Подпишись на канал, ну сколько можно уже скучно подписаться и смотреть видео. Подпишись ты уже, чтобы пропускать новые видео.